Давай, давай, иди, садись. Зачем замотали-то за тебя? Ты да зарплату мужа потратила. Что, за это сажают? Когда муж, капитан полиции сажают. И премию! Да там такая премия, там до туфля-то а. не хватит. Сиди, давай! Женя, сфоткай мне на качерках, что я такая нежная, добрая, ласковая. Калин, я говорил, я на отдыхе тебя фоткать не буду. Я сказала, взял телефон и быстро сфоткай, какая нежная, добрая и ласковая медь. Быстро! Ты можешь не фоткать ноги! Ноги не фоткай! Женя! И поможет эта разведёнка с пятой квартиры. Сейчас домой придёшь там, накажи меня, задержи меня, наручники вот это а вот. А что тебе не понравилось? Шалости с дубинкой, мне не понравились. Ой, да, Пошла. Девушка, здравствуйте, а можно познакомиться? Ну, у меня парень есть. Парень не преграда, подвинется. Ну, тогда познакомимся. Девушка, так нельзя. Как нельзя? Нельзя знакомиться, когда парень есть. Женя, это не ролевые игры, так не играют. А хуй ты знакомишься с кем попало? А хуй ты орёшь на меня? Иди в жопу. Пошёл ты сам. Девочки, как говорила Ку -Ку Шанель, Духами нужно мазать то место, куда вы хотите, чтобы вас поцеловал мужчина. Ты можешь убирать свои дебильные вещи, везде разбрасывай! Да ты убери вас! Остынет. Потом. Все, Жень, уйди. Ну, что, Жень, отвали. Калин, оно остынет, оно без сахара, все. все Как-то оно сейчас остынет. остынет. Береги молодофе! С добрым утром! Да прям здесь! Ну не могу я! Да почему? Ну давай! Ну не могу я! Да почему не можешь? Вот почему не могу! Да не отвлекайтесь, ребят! Мы не смотрим! Калиб, может хватит уже загорать сгоришь! Я никогда не сгораю, я процентов не сгорю. Точно? Да. Как? Ааа, -а -а, да ты че? Не обгорю, не обгорю. Я не обгорела. Помидор. Сфоткал? Да. Все, пошли ужинать, блин, так жрать охота. Целый день не жрала, чтобы эту фотку сделать. Калин, скажи ему. Кому? Ему. Смотрим Калину вместе со мной. Кому? Пойдем. Ты Иди в ванну. Говори. Кому? Да ему. Да кому? Да Валерий. Вот, Валерий. Скажи ему, чтобы дом нормально. Я голову высушить не могу, блядь. На старт, нажми наверху. На старт? Наверху. Закрываем челлендж. Знаете, что я называю подфартила? но не совсем это, а когда вот так просто. Наташа в отпуске самый главный вопрос. Кто разбирает чемоданы? Суефа. Суефа. Лично я пошел спать. Это не готовка, так не отмажешься. Ребята, давайте жить дружно. Друзья, а есть что-нибудь еще? Не, не мой стиль, а еще? Здравствуйте, у меня украли. Что украли? Лучшие годы моей жизни она украла. Давайте показания. Так вот, началось все ровно полтора года. Ничего я не крала! Записывайте. Охренела! Ты что меня кинул там в этой хироморе-то, а? Подожди! Что ты здесь делаешь? В смысле, что я здесь делаю? Ты... Знаешь, мне 21, и у меня также не было парня. Вот Карине 27, и у нее также нет парня. Поэтому у тебя не самая плохая ситуация, и все еще впереди. Да-да? Турция, это же наше начало-начало. Мы же тут вся история, хуёре. Какая история, Я Ты меня китанул там в этом холоебе, а? Как ты сюда добралась? Это кота, это, это, это, олигарховидный, иди сюда. Кинула, я. Баклажан! Не, ну а че нет-то? Канал Наковагин ровно. Лайк, попытка. Спасибо, вы лучшие. Живем-то один раз. Зорик, мешай зеленую краску. Короче, Я вас очень люблю. Свайпайте, давайте топим вирк.